Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас знаменательный день. На нашем канале появилась первая тысяча подписчиков. И, если честно, для меня это казалось сюрпризом, потому что я не занималась активно каналом, я э, не записывала регулярно видео, да и вообще на нашем канале собрана сборная солянка из видео разной тематики. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, почему вы подписались на наш канал и что интересного вы для себя на нем нашли. Какие видео вы хотели бы видеть в дальнейшем? Эта информация поможет сделать наш канал максимально интересным для вас. Спасибо, что вы с нами.